Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Work and Life и я его ведущий Антон Белюк. И сегодня у нас невероятная работа в Польше. Вам нужно будет просто нажимать на кнопки. Так называется этот видос, потому что сегодня я хочу показать вам и представить вам вакансию от Польского агентства по трудоустройству ProXWork, владельцем которого я являюсь. То есть сейчас вы видите перед собой непосредственно своего работодателя, потому что будете работать полностью через нас на предприятии очень-очень достойным, с хорошей оплатой труда э, на работе, на которую, собственно, возьмут любого человека, который не имеет какого-либо образования, не имеет знания польского языка. Единственное, что здесь будет требоваться, это хотя бы минимальный опыт работы на каком-либо производстве. Ну и, естественно, всему остальному здесь вас обучат. Работа э, не тяжелая, и если учесть то, что здесь не нужно ни специального образования, ни знания польского языка, то зарплата здесь весьма весьма, как я уже сказал, достойная работа в городе Белосток также подобное предприятие их филиал есть в городе Моньке это 40 километров от Белостока сейчас на ваших экранах будут условия труда с данной работы, а за кадром я буду засчитывать вам описание этой вакансии, так что, внимание на экраны Работа в Польше от ProExWork, вакансия, механизатор производства. Место работы в Белосток, именно с э, белостокского филиала, сейчас на ваших экранах видео. Пол мужчины, возраста от 20 до 45 лет требуется, ну или даже до 50, будем раз людей. Работа в чистоте, на автоматизированном предприятии, берем людей без знания польского языка. И опыта работы с дальнейшим обучением. Количество человек 3 требуется на данной вакансии в теперешний момент. Зарплата 12 злотых чистыми в час в первый месяц работы с дальнейшим повышением ставки до 15 злотых чистыми в час по мере повышения вашей квалификации. Проживание 350 злотых в месяц вычитывается с зарплаты за жилье. Жилье в отличных условиях от 1 до 3 человек в комнате. Сейчас, собственно, жилье и условия проживания на ваших экранах. Также ссылка на полное видео с условиями проживания с данной вакансией будет в описании к этому видео. Размещение рядом с рабочим местом, договор умозлицения, рабочее время от 8 до 12 часов в день можно работать, переработки по желанию. Работа в выходные дни можно в субботы собственно, работать хоть по две смены, опять же по желанию. Перерыв 30 минут с 9.30 до 17.00. Две смены на этой работе. Ночных смен нету. То есть с 6.00 до 14.00 и с 14.00 до 22.00 обязанности, работа на производстве металлических аксессуаров для кровли домов сейчас собственно на ваших экранах и находятся эти самые аксессуары, то есть детали которые вам нужно будет производить, а вернее их нужно будет производить специальным машинам которыми вы будете управлять на этой работе в начале работа будет заключаться в контроле отливки частей выпадающих из машины в контейнеры для масло грузов. По мере повышения вашей квалификации вас переведут на базовое обслуживание машин с числовым программным управлением. То есть вас здесь обучат работе на станках, на машинах с ЧПУ, друзья. Контроль, также качество продукции будет входить в ваши обязанности. Сообщение руководству об любых несовместимостях и неисправностях. Уход за доверенным имуществом. Что очень важно, желающим абсолютно бесплатно Платно изготавливаем как карты по быту, то есть вид на жительство в Польше, так и воеводские разрешения на работу. Помогаем вам интегрироваться в Польше, полностью сопровождаем во время всего процесса трудоустройства, ну и помощь в дальнейшем, если захотите сюда семью перетянуть в Польшу и так далее, соответственно тоже поможем. Напомню, идентичная вакансия есть в городе Монки, 40 километров от Белостока, то есть только чуть-чуть на других машинах там будете работать, а так все то же самое. Ну и условия труда, и зарплата, и жилье очень-очень там также будут достойные. Но ну, а в Белосток нужно еще два токаря на это же предприятие. Токари, соответственно, нужны специалисты, уже не для обучения, хотя бы чтобы один год опыта работы был токарем, не сверхспециалисты, просто чтобы умел точить человек, ну и зарплату токаря 18 злотых в час чистыми. Сначала будет с последующим повышением до 20 злотых в час чистыми после испытательного периода. Мой контактный номер уже появился в нижней части вашего экрана. Пишите мне там вайбер и ватсап. Я отвечу вам обязательно в будние дни в рабочее время. Также, если вы заинтересованы в достойной работе в Польше, у нас есть и другие очень хорошие вакансии. Списки всех актуальных работ вы сможете найти на моем телеграм-канале. Ссылочка в описании. Также, пройдя по ссылке, нотации, которая уже появилась в верхнем левом углу от меня вашего экрана. Проходите, ознакомьтесь, подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы не пропускать э, вакансии, актуальные вакансии в Польше. Подписавшись туда, вы будете получать рассылку этих работ в автоматическом режиме прямо на свой телефон и на компьютер. Есть еще работы и в Белостоке, так и в других городах Польши. В будущем появятся работы и для женщин, и для семейных пар. Так что обращайтесь, будем вас трудоустраивать и менять вашу жизнь в лучшую сторону. Э, что ж, друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте под ним лайк, напишите побольше комментариев под этим видео, что вы думаете насчет всего увиденного и услышанного. Поделитесь ссылками на это видео как можно с большим количеством друзей, заинтересованных в работе в Польше. Ну а с вами был Антон Белюк и канал Work and Life на связи с Польшей. До скорых встреч за границей, друзья. Пока!